человека на территории Германии, который имеет русский паспорт, опасно для территории Германии. Почему? Одной из закономерностей того, что в свое время Путин сказал, он сказал, мы будем демилитаризировать, денацифицировать. Ну и... Э Украины вообще страны не существовало. Будем помогать русскому народу. Ну и после этого само наличие понятия русский народ на территории Украины или другой страны стало опасным. Ведь сегодня они динацифицируют Украину, а завтра начнет динацифицировать Польшу. Там тоже русские люди живут. Динацифицировать Литву, динацифицировать Германию. Я не знаю, можно что угодно. В Египте проживает 20 тысяч населения русских, может динацифицировать Египет. То есть, понимаете, само наличие сейчас при такой власти русских людей на территории другой страны делает опасным нахождение этой страны и нахождение в ней вот таких людей.